Здравствуйте дорогие мои, все кто смотрит мой канал, кто подписался и кто не подписался, неважно. важно. Итак, перед вами видео под названием сюрпризы зимы, то есть это будет декабрь 2021 года и январь-февраль 2022 года. Это видео для воздушных знаков зодиака, то есть для близнецов, весов и водолеев. Пока не начала, хочу сказать, что у близнецов, возможно, последние 6-7 месяцев были непростые. Может быть, вы попадали в резкие какие-то перемены, перемены дальнейшего проживания. Вот жизнь вас ставила. Может быть, уже и еще и сейчас, пока вот как-то вы привыкаете к новому какому-то положению, к новой ситуации. Хочу сказать, что, дорогие мои близнецы, непростой у вас вот этот год заканчивается. И еще, в общем, особенно для, для майских, ну так себе, а для июньских близнецов еще вот будет, будет еще зимы, будет вас кочевряжить, у вас в гостях там транзитный демон, Будет вам вот всякие преподносить проверки, такие неприятные могут быть сюрпризы. То есть не прокалывайтесь, не идите в этот период на аферы, все всплывет и дорого заплатите. Вот так хочу сказать. Ну а. Ну, хотя еще добавлю, у близнецов до 26, до 26 декабря еще такой период, когда можно что-то рвануть и начать новое дело, новую тему, зайти, войти в нее энергетически, как бы и ментально, в новую тему, которую вы хотите на ближайшие 9,19 лет. Ну, у Водолеев очень интересно, у Водолеев Сатурн пришел, то есть у вас тоже судьбоносная история, то есть вы... Надо входить в темы, такие кармические, которые их от не отлынешь, которые надо доделывать или в которых надо жить. Вот так. Ну это такое, очень кратко, очень кратко. Кому интересно, записывайтесь на мою личную платную консультацию, которая может, если вы не из Латвии, которая произойдет в WhatsApp. Итак, дорогие мои, я начинаю. Как интересно, вот они кармические темы выплывают. Итак, в самое сердце. Первая дорожка называется в самое сердце. Что же там будет? Какие же сюрпризы зима? Зима может в самое сердце, ну вот смотрите, очень важное, значит, за зиму будут какие-то темы, связанные вот не какие, а вот, вот какие-то темы, связанные с домом. Возможно, экстренно придется в декабре что-то на ходу, ну не менять, а что-то чинить, связанное с водой, с канализацией. Смотрите, вода. Вот что мы видим: чашечка вода. Это водная карта. Возможно, к вам в дом приедет жить человека знака воды, переедет срочно. А может у вас какое-то пополнение и родится человек. Ну, в общем, вот сейчас, допустим, в Скорпионе родится человек знака воды, новый член семьи. То есть вода это интересно, но также вода как жидкость может рассказать нам и вам на тему, что что-то будете отмечать. Ну, в принципе, мы понимаем, что в декабре мы отмечаем и делаем возлияние жидкостей. Это интересная карта. Потом, то есть вот из сюрпризов может как снег на голову какой-то родственник приехать, может приехать человек приблизиться, с которым захочет с вами жить, эм, захочет с вами может даже открыть какой-то проект совместный, то есть это может быть человек знака Рак, Скорпион или Рыбы. То есть вот такой сюрприз, какой-то сюрприз от воды, от жидкости, от водных людей, знака Зодиака. Также это может быть связан сюрприз с водой, извините, с водой, с работой. Теперь, теперь смотрим январь. Январь, воздушная карта у нас. То есть январь вы можете, как сюрприз, получить какие-то интересные информации. Информации, возможно, кто-то из вас захочет подтянуть, подучиться. Вы все-таки воздушные знаки, знаки информации. И ваши знания, это ваша фишка, ваше ориентирование и понимание каких-то тем. Надеюсь, вы хоть в какой-то теме уже профи на сегодняшний момент. Это ваша сила, знание, сила. Вот это к вам относится, дорогие мои. Итак, январь. Ну, что-то получи, подтяни, одень на себя новую маску. Что-то, конечно, эта карта трудно разгадываемая. Тут еще маска и денежки, это самое, как бы высыпались, да? Может быть, в этот период, кто-то захочет посигнуть, как сюрприз. Мы же у нас видео называется сюрпризы зимы. Может быть, в январе кто-то захочет посягнуть на какие-то ваши материальные, то, что вы владеете, вот, составляющей вашей жизни. И февраль, ну, февраль, я бы сказала, сюрпризы может быть в том, что вы ставили большие планы, большие ставки, ну, допустим, на повышение на работе, а там что-то сорвется и передвинется на попозже, вот скажем так. Также февральские сюрпризы, возможно... Не переохладись, связано со здоровьем. Вот тут может быть сюрпризы, да. Ну и еще интересное, что январь можете не дождаться какой-то, как сюрприз, письмо, ответ с какой-то инстанции. А в феврале придет это письмо, и вы поймете, что что вы немножко заблуждались, что вы хотели большего, а жизнь вам пока дает меньшее. Вот, к сожалению, тут так. Теперь карьера вообще. Из сюрпризов, конечно, хочу сказать, больше всего тут тянет... В теме сюрпризов тянет... Подсказывает мне декабрь и февраль. Вот тут интересные темы, связанные... С повышением карьерного роста, но, дорогие мои, еще раз повторяю, смотрите, в теме карьерного роста лежит карта напряжений. Это карта напряжений. Вы не просто идете по лестнице, а вас кто-то не пускает идти по этой лестнице наверх. То ли подсиживают, то ли э, начальство на вас капают, как мы говорим. Вот что-то такое. Но более-менее спокойную и близкую к вашей ситуации или вашу ситуацию в карьере. Она начнет выкристаллизовываться, выстраиваться только в феврале, дорогие мои, воздушные знаки, знаки зоди, зодиака. Вот на теме дом лежит тоже интересный. Какой же дом-сюрприз? А в доме испри... э, первое... Первый месяц, то есть э, декабрь, может дать, ну не знаю, это как бы слабость, не слабость, может кто-то заболеет в доме, вот это как сюрприз. Возможно, мужское население, кто-то сляжет с болезнью какой-то или неожиданно для вас. Может это кармическая болезнь, к сожалению. Может это кар... болезнь, намотанная через конфликт с сильными людьми, обладающими э, связями с темным миром. Почему я так говорю? Да потому что что тут карта демона лежит да и демон будет контролировать и в том числе что-то там по дому хоть чуть-чуть но да но демон не сможет добраться вторая часть января и февраль в теме каких-то ваших денежных планов да то есть возможно вот я вам сказал может кто-то из родни приедет вот может действительно кто-то с родни приедет вы договоритесь но не обольщайтесь возможно доход если вас кто-то из родни будет уговорить, вот давай вместе откроем там доход. Нет, доход может быть меньше, чем вам расскажут, и чем вы будете предполагать. Вот тут может быть сюрприз в январе и февраль все-таки февраль, все-таки стабилизационный. Как бы там демон не скрепся, как бы там темный. Не хотели вам какие-то... То есть приятный сюрприз будет в феврале. И вы поймете, что это медленно, но верно, но стабильная тема к заработку. Стабильная. Черепаха ползет, жизнь идет. Черепаха вот медленно, но она ползет со своим домиком. Она защищает одновременно свой домик. И мой дом, моя крепость. Вот тут зашифровки вот такие. Теперь проделки и от темных сил. Вот проделки у вас могут быть в декабре. В декабре могут быть проделки в теме опасности, в теме какой-то, знаете, когда дверь захлопнулась, или когда вы палец прищемили, в теме каких-то даже, может, ранений, в теме дорожного плана. Но ну, может быть, может быть, это если вы едете, скользкая замерзшая дорога тоже может быть сюрприз. Почему я сопоставляю эту карту с этой, да? То есть вот тут сюрприз. Январь может дать вам неприятный сюрприз в теме, что вы в ком-то можете разочароваться, в каком-то человеке. То есть вы думали так, а выходит так. То есть человек говорил одно, может, обещал одно, а происходит как-то вот ну, не так, как хотелось бы, к сожалению. Вот тут вы можете получить в январе сюрприз. То есть обещал помочь, не помогает. Вот так стена, да? То есть, может быть, даже явно вы рассчитывали, а там вот как-то не так, вот, да? То есть вот тут я вас предупредила. Возможно, это еще сюрприз, чтобы вы, дорогие мои, не ходили, особенно, особенно близнецы, дорогие мои, особенно июньские близнецы, не ходили в январе на какие-то концерты, тусовки, там, где массово много народу. И, и февраль... февраль... Если вы мужчина, может вам дать эффект, что какой-то друг вас или мужчина в чем-то подведет, а может вообще выйдет из игры. Если вы женщина, то как-то с нового ракурса вы увидите мужчину, с которым проживаете. Я не говорю, что вы разочаруетесь, но что-то он вам покажет новую грань себя. Если вы Хотите познакомиться, то э февраль может дать какой-то быстрый срыв этой персоны с вашего горизонта. Или вы придете на свидание, и вам абсолютно человек не покажется. Вот тоже такой момент. Защита ангела. Ангел будет давать большие защиты. Смотрите, как интересно, прям карту ангела вытащили мы с вами. То есть... Не зря вот тут э, темные хотят дать вам ранение, какую-то рану, не знаю, на, на производстве или дома. Ангел будет как возможно помогать, подлетать, ножи отодвигать, не знаю, пули тоже уводить по другим траекториям, не дай Бог, как говорится. То есть защита ангела, большая защита у вас идет по, по, по вашим кармическим послужным спискам, даже, возможно, по послужному списку из вашей прошлой инкарнации. Тут он вас сможет защитить в декабрь. Январь э, говорит, не рискуй, будешь рисковать, не ходи в толпу еще раз. В толпе, возможно, вот, смотрите, болезнь народ. Что это значит? Когда мы пошли, чем-то заразились. Вот простите, вы понимаете, про что я сейчас говорю. То есть сидим больше дома в январе, да? Вот в чем там сюрприз? Вот такой. А может, даже кто-то захочет украсть ваш телефон, если вы пойдете в какой-то на дискотеку или в тусовку, или даже на концерт какой-то по дороге. Вот, и. Защита ангела в феврале будет связана с какой-то... вне зря я вам сказала что-то тут про карьеру. Там он будет вам помогать, ваш ангел. А может даже ваши родовые тут уже подключатся, ваши умершие предки, какие-то деды. Именно деды в помощи, с работой, в карьере. Если какая-то у вас ошибка там произойдет, то, чтобы вы вышли почти что сухой, сухим из воды, как-то сгладить, сгладить углы. Но хочу сказать так, это приятный сюрприз, но... Э, в феврале нельзя вам хвастать, ничем нельзя хвастать. Будете хвастать, тогда тут уже ангелы ничем не смогут вам помочь. А может быть и не только хвастать, а рассказывать какие-то тайны, где вам что-то там... Ну, допустим, кто-то с работы что-то выносит. Ну, допустим, да? Ну, знаете, как это у нас, у русских постсоветских людей это такая идет тема. Вот никому не рассказывайте, кто-то на вас накапает. Вот такие, дорогие мои, мой прогноз от Кассандры. Обязательно по прошествии времени пишите аннотации, пишите комменты, связанные с совпадениями, с происходящими событиями. И какая от меня рекомендация? Ну, тут сложно оттрактовать эту карту в единичном составе в теме рекомендация. Почему? Это э, южный узел. Смотрите, как интересно. То есть... Зимой очень важно для вас, может быть, всплывет какой-то человек из этой жизни даже. Всплывет там, где вы хорошо кому-то когда-то помогли, и этот человек придет, приблизится и захочет вам в чем-то помочь. Даже если на первый взгляд вы выглядите, ну, что у вас все хорошо, то есть вы выглядите так благоприятно. Может быть, надо довериться человеку, который придет из вашего прошлого. Также, возможно, это для тех, кто с нуля будет, захочет знакомиться. Если вдруг всплывет ваш какой-то бывший, ну, может быть, надо дать шанс этому человеку, как вариант. Да? Девочки, девушки, надеюсь, вы меня понимаете, поймете, о чем я сказала. И твоя вера... Хорошего человека не угаснет. Это еще одна такая вам подсказочка. И не создавай тайну в ближайшие три недели. Вот такие вам подсказки были из моей бабушкиной скатулки. Желаю вам удачи. Желаю вам прожить, пройти эту зиму. Желаю вам стойкости, внутренней стойкости характера. Вашего характера. Не переживайте, мы все превозмогем, как хочется сказать. Все, пройдем, со всем разберемся, разрулим. Удачи вам!